Всем привет! Друзья мои, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот насколько важно иметь список долгосрочных целей там, на 20 лет вперед? Вопрос неспроста. Мы вчера обсуждали эту тему на одном из деловых мероприятий и дискутировали по поводу того, важно ли иметь список целей на 20 лет вперед. Но я, например, считаю, что гораздо важнее иметь не список целей, а путь. Через которые ты идешь к ней. Насколько ты испытываешь страсть к тому, что ты делаешь, с какой энергией ты это делаешь? Насколько тебя в целом дравит то, что ты делаешь? Но ну, ведь можно написать все, что угодно, но к реализации так и не проступить. Мы развиваемся, мы каждый день становимся лучшей версией себя, мы повышаем стандарты, качества своей жизни. И согласитесь, ну, вместе с этим и растут наши желания. И то, что нам кажется здесь и сейчас абсолютно невозможным, оно со временем становится очень даже досягаемым. Но к тому же из своего опыта скажу откровенно, что мы очень часто недооцениваем себя в долгосрочной перспективе. Но поэтому мое убеждение такое, что должна быть мечта и должна быть энергия, чтобы к этой мечте прийти. А если у тебя уже список целей на 20 лет? Ну или нету, это уже абсолютно второстепенно. Возможно, у вас другое мнение? Я буду рада услышать ваши комментарии под данным видео.